здравствуйте мои хорошие сегодня мы с вами будем делать паску паску я буду делать по своему рецепту я ее каждого делаю по этому рецепту значит вы очень просили меня показать как я ее делаю и сегодня я вам покажу значит для этого мне нужно я взяла 10 яиц и 3 желтка Сметаны 350 грамм, у меня здесь 20%. процентов, Сахар 800 грамм, здесь у меня. Масло сливочное, вот 220 грамм. Маргарин 250 грамм. Вот молочко 2 литры. И мука, у меня здесь муки, я вот насеяла умыску. Вот, сейчас вам покажу, вот такая вот. Я уже ее просеялась. И здесь у меня 3 килограмма, 3, 320 грамм. Но я посмотрю, сколько уйдет ее. Я потом высчитаю и правильно напишу в описании там под видео. Для опары мне нужно. Значит, молочко есть, да. И я буду соль. Одна ложка соли. Дрожжи. Здесь у меня 30 грамм, 35 грамм. Вот. И сахар у меня отдельно идет еще вот здесь. 150 грамм это я в пару буду добавлять отдельно значит изюма у меня здесь 130 грамм и цукаты 100 грамм у меня здесь вот и для глазури у меня глазурь я буду делать как всегда я ее делаю сейчас много вы видели в интернете есть глазурь такая вот на желатине что она не прилипает не крошится ничего я буду делать так как я всегда делаю как как я раньше ее делала. Не хочу я ничего менять. Вот, значит, я взяла у меня тут три белка, вот, и сахарная пудра здесь 210 грамм. Это я буду делать глазурь потом, попозже. Я сейчас белки отставлю с сахарной пудрой, чтобы мне не мешало. И сейчас будем приступать к опаре. Вот вот это такая у меня рецептура этого этих пасок я делаю всегда так моя мама делала так и делает вот и приступаем В общем я беру сейчас мыску я вам буду показывать что зачем там мы пока отставим чтобы нам это все не мешало В первую очередь нам нужно сделать опару и мы сейчас ее сделаем с вами. Так, я беру вот такую мыску вот, выливаю сюда молочко, молочко теплое. Вот так вот налили, и я сюда сейчас, сейчас я возьму соль. столько соли я Высыпаю сюда сахар. Немножко размешиваем. И высыпаю сюда дрожжи. Сейчас дрожжи немножко у нас, я беру сухие всегда, я уже больше 10 лет пользуюсь только этими дрожжами, сухими, это львовские дрожжи, мне очень не нравятся, и я все время и клетки, и паски делаю, у меня эти дрожжи, вот так вот сделали, и сейчас мы добавим муки, вот отсюда, что ее просеяла, сделаем нашу такую вот опару И пускай она у нас подходит а потом будем отдельно сбивать яйца сахара приготовим вот так вот. уже быстро растворяется здесь и дрожжей, наверное, еще возьму. Пол столовой ложечки. Еще. Это будет у нас, значит, дрожжи не 35 грамм, а 40 грамм дрожжей. Еще вот добавила. Сейчас запишу. Это 40 грамм дрожье получается. сюда добавим это будет хорошо как раз так вот все и сейчас я добавляю сюда муку вот Так насыпаю и сейчас мы ее размешаем здесь У меня рецепт на 2 литры. У меня семья большая, вы знаете, все уже. Я делаю много. Вот. Добавляем муку. Сколько именно на пару муки? Я вам не могу сказать. Я на глаз делаю. Вот смотрю по ассистенции какая она будет вот. Еще сейчас добавлю, потому что мало. Что муки нам надо еще будет, наверное, досеивать, просеять. Так. я напишу потом точно, сколько мне пошло. Я же говорю, мука разная. Может, кого меньше нужно, кому больше нужно. Это рубановская мука, очень хорошая, я ей довольна. Хлеб хороший получается, высокий. И пасочки. Я всегда беру такую муку на пасху особенно. Вот. Размешиваем. меня уже тепло вот так все муки хватит Сейчас вот, я вам покажу у нас полная мыска была и вот столько я взяла муки на пару ну, я же говорю я на глаз это делаю я отдельно не важу ничего там муки этой вот так хорошенько размешали пускай она у нас поднимается, шапочка, я на 40 минут буду ставить, она поднимется, все прекрасно, вот. Все, все. вот такая вот консистенция пары у меня, вот такая, вот видите, и я накрываю полотенечком, где она, и в теплое место ее ставлю, на пару нашу, так вот, накрыла, и все. И она будет у меня стоять вот в комнате 40 минут. И дальше с вами... А мы сейчас сначала, да, с вами яйца собьем. Сейчас я отставлю. Мысочку нашу. Вот так вот. Мы будем взбивать с вами яйца с сахаром. Сейчас за переноску возьмем, потому что тут сами-то Пока будем сбивать сейчас яйца сахар. Я буду вот в этой чаше сбивать. Так вот я высыпаю вот яйца наши все сюда, так и сахар. Высыпаю все, и сейчас будем взбивать. на пара. Я снимаю полотенечко. Видите, как подошел? Такая вот пара у нас получилась. И видите, как вот я высыпаю сюда, выливаю вот яйца с сахаром. Я сбила Марин, выливаем сюда. Так, сметану. Адриан, да. перемешиваем. перемешали, и сейчас будем добавлять муку. Масло сливочное я сейчас не добавляю, я вам потом скажу, когда я буду добавлять, во время замеса буду потихоньку добавлять, чтобы руки потом не липли, чтобы муку лишнюю не взять, не растительным маслом я буду руки вот смазывать, а сливочным маслом перемешали и сейчас будем муку постепенно так добавлять вот так. держи хорошо еще сыпать все а не скажи пускай иваем хорошо я не на столе на стуле потому что неудобно на столе мешать Всё. А? Всё. сейчас мешаем муку да. сыпь немножко не муж помогает тут все хватит Давай сюда, я забыла, еще не поздно был, да. ванилин чистый, я добавляю пачечку, вот муж мне хоть напомнил, замоталась я сегодня, и изюм давай, сюда изюм и цукаты, сейчас будем вмешивать, изюм я уже и высушила, промыла его хорошо, Добавляем. Я много не добавляю, чтобы тесто не забивалось. Много тоже нехорошо. Хорошо. Один к одному надо делать. Ага. Вот так вот. Мешиваю. Муку еще сейчас добавлять будем. на 2 литры это много видите у вас если маленькая семья там на наполовину берите там на литру там на пол литры высчитывайте себе там, сколько нужно все у нас дома там мама где я жила трехведерную кастрюлю вот всегда берет немалированная и там месила у нас дома там печь большая такая вот специально паски мама пекла там хлеб паски такие высокие Чугунные до да, формы чугунная так муки хватит будем сейчас масло руки да, да, да, сливочное масло. Будем вымешивать масло. Муку я вам напишу в описании, сколько у меня пошло муки. Сейчас я буду сливочным маслом. масло вот так вот и вот так смешиваю растительно не хочу брать Все. Okay, хватит чтобы не забивать тесто Масло берем. Чтобы паски не крошились. Что делать? Шо? Ну, куда пассажир, знаешь, крышица, чтобы не крошились, что надо делать. Масло побольше. Масло от этого, знаешь. не исполнишь. Да. Надо изюма что для пачки. Не надо. Дети ей... изюм любят. Отдельно ложи и ешь. Вот так вот. Дали вот. А. Все, будем ставить на растойку, пускай стоит, поднимается. минут пятьдесят, уже час, посмотрим. ждем накрываем полотенечко, и ждем ставим теплое место да и пускай подходит все ждем ну что мои хорошие вот наше тесто уже подошло такое вот видите красивое такой, мягкая, мягкая. И я приготовила вот у меня такие формы есть. значит Длина этой формы у меня 15 сантиметр, сантиметров, а объем здесь вот 14 сантиметров. И вот такие у меня еще есть. 4 штучки. Значит, высота 8 сантиметров, а объем 12 сантиметров. И я буду вот вот такой вот. Я уже обмазала растительное масло. И такой вот формочка такая. И будем сейчас наше тесто вылаживать наши формы. Форму я пергамент вырезала, кружочек вот. И сюда вот обмазала растительным маслом, подсолнечным маслом. И туда пергамент застелила. Так, на всякий случай. И сейчас будем я немножко руки смазываю подсолнечным маслом. Вот видите, какое тесто. Уже какое красивое. Пахнет так вообще. И сейчас будем наше тесто у формочки слаживать уже. Вот вперед. Так вот. и подминаем вот так на низ вот так делаем стараемся чтоб изюм наверху у нас не был чтобы он не пригорел ничего вот и вот так и делаем чтоб сюда форму раз вот так вот и на вторую также сделаем цукаты наши туда шут. Подминаем, подминаем, да, опять его засовываем, и вот так же, и в форму, все, вот, и маленькие теперь, берем, немножечко, много не будем брать, Формы маленькие. Я в том году, у меня есть формы, ну как формы, вот я ананасы покупаю, такие вот баночки, да, жестяные. Я в этом году не хочу, я хочу только, чтобы такое вот было все. Красивенькое. Я хотела вот еще вот такие две формы купить, чтобы в газовую плиту ставить. У меня только две таких. И не купила так я в этом году. Ну ничего, я следующего все равно куплю еще. чтобы мне сразу 4 ставить, чтобы одинаковые были. Вот, вот взяла кружочек подмяла и форму. Вот видите, так вот столько. Продолжаем дальше. Вот видите, какое тесто? Вообще красота. Красота. И подминаем вот так вот. Тесто не забитое. Вообще хорошее такое тесто. Вообще мне понравилось. Я довольно. Так. И вот взяли и подминаем. Вот так вот. Я буду в газовой плите пекти паски вот эти все, что в формах вот Только вот эти две формы немножко дольше будут пектись а эти же раньше, потому что тут в объеме меньше и все, я их потом вытяну пораньше а вот эти две я буду в духовке электрической сейчас сразу тоже их туда буду помещать вот так, эти я вот отставляю, и они у меня уже будут подходить, вот так вот все и сейчас я в эти формы буду помещать тоже вот так вот подминаем хорошенечко и туда вот так вот распределяем тесто оно будет подходить кирпичик такой Сейчас колечко сделаем. одинакова была так по высоте чтобы не было больше там меньше вот. И все вот так вот распределили И тесто наше вот еще сколько осталось вот видите пускай оно стоит еще и отставлю его, это у нас будет подходить все тесто, так вот. Наши Пасочки. Так пускай подходит, и я потом покажу, когда они подойдут. Сейчас я, минуточку. Вот, а сейчас, пока они вот подходят, я хочу вам показать, меня просили девочки, спрашивают, многие спрашивают, как я делаю мягкий сыр из кефира. Хоть это мы на Пасху делаем, да, вот такую тему затронули, но я пообещала, что я покажу. Значит, вот я покупаю вот такой кефир, у меня тут 2,5 жирности процента. И я ставлю вот эту этот пакетик в морозилку, ложу. Он у меня лежал в морозилке. Ну, вообще так на 8 часов так положить надо, и можно вытягивать его, вынимать. Я его, вот он у меня уже лежит неделю. Вот. И ничего с ним не, не, стою, не станется, ничего. Вот вытянули, берем, отрезаем пакет и вынимаем вот сам кефир, да. Приготовили мы, вот, берем кастрюльку, на кастрюльку ставим друшлаг и потом в марлей застилаем два слоя и потом вот это как мы пакет освободили от этого кефира вот прям на трушлаг вот так выложим вот этот кефир и оно пускай стоит он у меня стоит целый день и пока сыворотка вся не выйдет там потом оно будет видно хорошо и потом получается мягкий сыр и все и очень вкусно и с этой вот пачки Здесь 910 грамм в этой пачке. Вот у меня выходит 200 грамм сыра этого. Вот Я делала еще это вот покупной, да, а я делала еще, пробовала на домашнем кефире. У меня вот выходит с домашнего, я полторы литры кефира, я замораживала и делала также вот через маречку, все, и выходила, у меня 600 грамм. Вот какая разница, видите, домашний и такой покупной кефир, вот с этого, ну пускай литра, да, здесь вот литр, пускай будет так, ну 200 грамм выходит, это на литру, а на полтора литра домашнего я пробовала, домашний, значит, вышло у меня 600 грамм, а здесь 200 грамм выходит. Так что, мне кажется, на домашнем лучше и больше выходит этого сыра. Вот у меня даже еще вот стоит, я уже поставила на кефиршу был вот домашний вот и вот у меня же он скисает вот еще где сегодня поставить а завтра я его уже буду морозилку в кулечек хорошо заматываю потом контейнер и он у меня там замораживается а когда мне нужно вот на тортик там ли еще что-то там или я сразу предварительно его вынимаю и делаю вот так как я вам рассказала так что вот так пробуйте очень вкусно получается сыр такой хороший мягенький мягенький вот вот так я делаю сыр мягкий сыр получается мне вот он у меня же заморожен я ее опять сейчас морозилку кину и пускай там когда мне нужно будет я его буду вынимать и все вот так я вам рассказала, но расскажу, чтобы не забыть, потому что мне пишут, напишите, пожалуйста, написать это одно, а показать и рассказать это совсем другое. Так, мне кажется, ясно. Все. Вот, так что вот так, девочки. Ну, все, у нас сегодня пасочки, да? И ждем, подойдут пасочки. Я вам покажу, когда они подойдут, и будем ставить в духовку и в газовую плиту. Все, ждем. Что, мои хорошие, вот подошло наше тесто в формочках. И сейчас я буду ставить духовку, в электродуховку и в газовую плиту. Сейчас я вот это в газовую плиту, у меня же нагрелась она на 180 градусов, и буду ставить где-то на полчаса. И эти две формочки. Все, вот и я потом как вымой из духовки и покажу вам, какие пасочки получились. Ждем. Так вот, девочки и мальчики, я вытянула уже с духовки вот наши пасочки. И сейчас будем из формы вынимать их. Сейчас я камеру передвину сюда вот так вот. И будем с вами пробовать их вытаскивать. Что тут у нас получится? Сейчас посмотрим. Так, ну вот эту первую, наверное. Хорошо, вроде отошло, Вот такая вот. Легенькая, легенькая, такая вот мягкая. Получилось. Дальше. Да я в духовке, электродуховке делала. Лепушек. Пасочка такая тоже. Так, ну, будем эти пробовать. Так, с Богом, как они у нас вытянутся хорошо или нет. Так. Угу. Будет. А. Пергамент удаляю отсюда. Вот так вот я буду их ложить, потому что ставить их еще нельзя, потому что они могут вот гнуться. Они же мягенькие-мягенькие. Я буду вот так вот их ложить. Вот Форму мы сюда ставим. Дальше берем. Сейчас я подниму камеру немножечко. Продолжаем так вот первамент снимаем. Вот так вот получается. Мягкие, мягкие. Теперь маленькие. легенько все выходит хорошо Пирамид снимаем И тоже вот так ложим вот так со всеми вот один снимаем <coughs> и уже такие пасочки у нас получаются Значит, я сейчас еще буду налаживать потому что я вам вот, смотрите вот опять же подошло тесто Сейчас вам не видно. Сейчас я вам покажу, сколько теста еще у меня вот есть. Я буду выпекать дальше. Вот видите, опять же вот подошло. И я сейчас буду, опять, в формочке их вылаживать и дальше выпекать в духовке и электродуховки и газовой духовки. Все. Вот. Сейчас они у меня полежат. Потом будем остынуть все и будем украшать. Лазурь сделаем. Так что вот так вот. Ждем дальше. Так, мои хорошие пасочки мы уже испекли. Они уже у меня остыли. И сейчас мы с вами сделаем лазурь, вот я выливаю белки, здесь три белка, вот соль немножечко взяла, вот столько высыпаю вот, и включаю миксер. Включаю миксер, пускай сбивается взбивается. Белки наши сбиваются. и потихоньку будем добавлять сахарную пудру. Так. Взбиваются наши белки. Сейчас потихоньку будем сахарную пудру добавлять. Так. Ой, ложкой. Я извиняюсь. Разбиваем. Сахарную пудру добавляем и взбиваем. Добавлять еще лимонную кислоту. Я буду добавлять лимонный сок. У меня есть лимонный сок. Пол чайной ложечки сюда. я добавляю, пачечку ванильного сахара. Потихонечку вот так добавляю. С вами вот такие вот пасочки и сейчас будем с вами украшать их я уже сделала лазурь я вам показывала как и сейчас будем обмазывать их я беру вот такую щеточку силиконовую и буду вот так вот каждую вот Сейчас я камеру подниму, потому что не видно ничего. Все, вот первая пасочка у нас уже почти готовая. Так, сейчас вот так сделаем. тоже с вами мазывать наши пасочки глазурь вот. можете какую вам нравится такую вы делать я делаю каждую вот вот такую можно даже белково заварной сделать крем кто любит уже вкусно. Я люблю так, что проненько как-то было, вот без потеков. Я не знаю, мне потеки не нравятся, ни на тортиках, ни на пасочках. Это кому как хочется, так и делает. все пасочки масили хорошенько вот такой я же говорю у меня рецепт этой пасочки я одну пасочку не буду вот обмазывать этой глазурью чтобы вот разрежу вам покажу серединку пасочки у нас вышло там вот так вот И ставим сначала вот такие высокие сделаем обмажу потом будем маленькие Устала, конечно, я сегодня, но ничего. Завтра будем отдыхать. пятница, Будем отдыхать праздник. Сегодня чистый четверг. Везде поубирали. Так что вот так вот. маленькие такие, легенькие такие вообще. И обмазываем вот так вот. Я думаю, вам показывать все не буду, как я обмазываю пасочки наши. Сейчас вот эту покажу еще. Потом как украшать. Я включу камеру. все сейчас я сделаю так все я вот уже обмазала пасочки наши и сейчас я буду украшать человека украшу такую вот улезла пасочку сейчас я вытащу руки так вот эту будет у нас на столе стоять вот. значит я сюда сейчас крестик поставлю вот такой вот беленький вот так и христос воскрес Вот в таком контейнере я вот, что безе мы сами делали, оно хорошо хранится. Сейчас я поставлю розочки еще на эту шпасочку. Здесь вот так. Вот. Оранжевенькую такую вот. Вот так вот. Еще одну. Цыпленка я не буду сюда. Сейчас мы посыпочками посыпаем, вот такими, показывала уже, выписывала, так вот, посыпаем. Масочки вот здесь где-то в глазу вот так сделаем. Теперь такую беру посыпочку. Вот. немножечко серебряные вот так красота такая входит у нас вот. такая пасочка у нас есть и также же все вот сейчас будем делать, светим немножко вот так вот, поставим цыпленка. Цыпленок у нас сидит. Красавец. Здесь смотрите эти золотые немножко после цыпленка. Сделаю, потом поставлю и будем смотреть потом с вами. Так, сейчас я снова вот так вот обсыплю. Украшайте, как вам захочется. Ой, господи, опять как хотите, так и украшайте. Посмотрите, какие вот у меня посыпочки есть. Вот так вот. Возле крестика. так у нас выходит такой вот. Сумочек. Такие маленькие вот остались у нас. Остались красненькие беру посыпочки, так. Так. Да. крестик, вот так вот, такие цветные, вот Так. пленку посадим красной посыпочкой. Вот так, продолжаем. сейчас одну посадим открытим кому не интересно не смотрите конечно уже долго я не хочу уже выключать камеру Как раз мне хватило на мои вот эти все пасочки. Глазурь этой. Как раз я угадала. Так, ну я сейчас вот эту украшу. Кирпичик такой наш. сделаем вот так вот. Розочку, здесь розочку, и здесь розочку. Так три розы. У нас будет стоять здесь. Так все просто красиво мне нравится сейчас еще вот здесь тоже вот я хочу края вот так сделать вокруг вот так вот поставлю. Вот так три штучки. И между ними, вот красной посыпочкой вот так посыплю. Это посчитать, сколько у меня пасок вышло. Я не посчитала даже. еще одну вот сейчас посыпим немножко И я уже вот цыплят поставлю наделали все на с расходу Вот цепленка. Розочку одну поставлю. И еще одного цепленка. Вот так у нас получается. Я думаю, мы все понятно, ясно. крестик еще поставить нужно а вот у нас еще одна пасочка вот видите как раз вот сюда сейчас посыплю Убираю. И сейчас я вам все покажу поближе. Ну вот я уже их украсила. Вышло у меня 15 пасочек из двух литров молока. У нас получилось вот такие вот пасочки. Видите? Такие вот. Вот. Сейчас вам поближе покажу. 15 штучек вышло. Я думаю, моей семье хватит с головой. Сейчас я одну разрежу, покажу вам. Вот. Так что вот так, вот эту я сейчас разрежу, за камеру поставлю. Вот так, мои хорошие, я вас всех поздравляю со светлым праздником Пасхи, добра вам, любви, здоровья, благополучия, успехов, мира вам всем. Пускай у вас у всех всегда будет улыбка на ваших лицах, чтобы слезы у вас были только от радости. Счастья вам всем, мои девочки и мальчики, мои хорошие. Я всем, всем желаю всего самого-самого хорошего. Так что вот сейчас я еще разрежу вам, покажу, что у нас сегодня вышло с вами. Вот я начала в пол девятого утра, а сейчас уже у нас... 15 5 вечер так что вот мои хорошие сейчас я вот тут оставила пасочек так сейчас я немножечко подвину и покажу вам я еще сама не знаю, что у нас тут получилось. Так вот. Я ее все равно обмазала немножко, пускай. Видите, такая красота у нас выходит. Ешь, еще ж постоять нужно вообще. На вкус, на вкус вообще хорошая, на сахар очень-очень угу. вкусно, мои хорошие. Так что пробуйте, хорошие пасочки получились нежные такие мягкие как пух а, вообще вот все я вам показала в разрезе Ой, хотя бы не забыть думаю что кто скажет опять забыла Но ничего страшного все до новых встреч пока пока я думаю вам понравилось всем. То подписывайтесь на мой канал я буду очень рада все до свидания я вас всех очень люблю и хорошие